Всем привет. Всем привет, друзья. Давайте сразу проверим связь, как нас слышно. Поставьте плюсики, либо единички. Отлично, вижу, что у нас хорошо слышно и видно. Тогда продолжим. Друзья, меня зовут Дмитрий Хорошко, мою девушку зовут Ольга Петрова. Мы зарабатываем деньги уже полтора года в компании ЖНС и довольно успешно развиваем свой бизнес. Сегодня мы расскажем кратенько вам а, наши истории и покажем, что нужно будет, и расскажем, что нужно будет делать новичку для того, чтобы начать свой бизнес и успешно его развивать через наши личные примеры. Вот. Да. Вот. Хорошо. Мы, кстати, являемся сапирами 25. Вот недавно закрыли квалификацию. Вот. Сразу приступлю к себе. Я родом с Климович, с обычного городка. Там небольшое население, 2015. С детства я занимался спортом, лыжными гонками. Занимался со своим другом Петром Золотковым. Вот. С детства мы дружим. Вот. После этого я понимал, что нужно куда-то идти, строить свою карьеру и зарабатывать деньги. Поэтому, э, так сказать, мой тренер, Альбина Павловна, она мне отдала в высшее учебное заведение в Могилёв, где я уже дальше развивался. Вот, результаты были хорошие. Я пошел на отделение лыжной гонки, два класса я там учился, и после этого я уже получал специальность, специальное образование тренера по виду спорта. Много где побывал тоже, и в Украину ездили, в Тисовец, и там еще ездили, на север, в горы, да, тоже на, на лыжных кататься, там спортом занимались, выступали на соревнованиях. По результату, друзья, я не скажу, что у меня там классный результат был, да, я занимал какие-то первые места, вторые места на Республике максимальный результат у меня было третье место, да. Но я понимал, что со спортом дальше я не вижу себя, я понимал, что нужно как-то развиваться, да, идти дальше, потому что спорт не даст небольших денег, я это сразу понимал, и плюс э, я боялся за свое здоровье, чтобы мое здоровье было на высшем уровне, да, и, и просто были такие примеры, что люди занимались и садили себе сердце, и травмы получали, и я хотел этого избежать. Поэтому я Пошел после двух курсов обучения отрабатывать два года. Первая моя зарплата, друзья, была, так сказать, на тот момент 150 долларов. Да, я два года, полтора года отработал и поехал в свободное плавание на Россию, на Монолит. Жизнь меня там помотала, и зимой я там вязал проволоку, руки замерзли все, и бетон заливал, чего я только там не делал. После этого хотел найти стабильность, друзья, да, хотел стабильность, друзья, найти, но ничего у меня не получалось. Моя тетя мне говорила, иди на завод, там в стабильности будут платить зарплату, будут отлаживать, э, на, будут отлаживать на пенсию, да, какой-то пенсионный фонд. Я там работал полтора месяца, понял, что здесь я работать не хочу, и уволился. Начали мы с своим братом работать э, в курьерской службе. Это была такая служба, мы ходили с сумками, э, со сковородками, с и продавали, э, в каждый магазин заходили и втюхивали им, так сказать, продукты. Работали на земле, типа сетевого маркетинга, только это было на земле. Да, ну, поработали мы там неделю. Мне это дико не нравилось. Сначала вообще не понимал, как это происходит, но после этого мы, э, нас пригласил к себе один человек, э, который хотел нам какое-то РНДУ устроить на дому. Мы туда пришли, он поставил такую доску классную и начал, что-то там какие-то кружочки рисовать. Я так понял, что это какой-то маркетинг-план, сейчас я понимаю, что он, это какая-то компания. Начал какие-то фокусы там показывать, там с зеленкой, с салфетками, э, с порошками. Часто нам это все понравилось, конечно, не сразу все было понятно, но потом мы э, поняли, что это презентация какой-то одной сетевой компании. Просто не буду охлашать это. Вот. Мне это очень нравилось, я загорелся, я хотел работать. Я понимал, что я хочу свою жизнь связать где-то с интернетом, потому что в основном там самые большие деньги крутятся. Вот, ну как-то это все прошло, проехало, у меня желание пропало, я снова уехал на Монолит. Таким образом, снова там мне меня жизнь промотала, кидан киданули, денег не заплатили, и снова приехал в Беларусь, устроился на окна, э пластиковые изготавливал, поработал там полтора года, друзья, да. Работал, классно платили, да, по сравнению с белорусскими зарплатами, около 600, там, долларов, 700. Вот, но я очень сильно там уставал, это было вредное производство, я понимал, что нужно что-то менять. Я пока работал там полтора года, я следил за своим другом, Петром Золотковым. Вот Он тогда работал в другой своей компании, и я видел, что он где-то мелькал, выступал, какие-то продукты у него были, всегда в пиджачке, у него там свободное время было. Я тоже хотел быть таким, как он, свободным человеком, независимым, чтобы не надо было бежать куда-то на работу. Вот, и в один прекрасный момент я решил ему написать. О том, что я ему написал, я расскажу вам чуть-чуть позже. Сейчас моя Оля э, расскажет вам свою историю, э, свою, откуда она самородом и чем она раньше занималась. Оля, те слово. Ну, я сама с Россией, я россиянка. Ну, наверное, как и все, училась и работала, наверное, все с этого начинали. Ну, работа я начинала наверное, где-то, помню, 15-16, мне на Ну, примерно плюс-минус где-то так. Первая моя работа – это была сутовая связь. Я продавала телефоны, я принимала платежи. Ну, какие-то аксуары тоже. Ну, я скажу, что мне нравилось, потому что я начала получать свои первые деньги, как бы уже что-то могу себе позволить. Конечно, это ну, классно было. Поработав там, я потом уже переехала в более такой большой город и тоже там устроилась. ну, с этого сядь, потому что, ну, как уже опыт есть, а с этого проще. По профессии я, после никогда не работала, не знаю, зачем я на ней училась, потратила, конечно, не а, как мало, три года оператор ПК, даже никто не знает, что это за профессия такая с компьютером связана. Mm. Тоже с связь устроилась, но там уже более такая была большая связь. У меня была почка своя, мне поставили как бы, ну, для меня был да, статус это. И тогда, кстати, первый раз я познакомилась с сетевым маркетингом. Пришла тоже где он, с сумками не ходили, а ко мне пришла такая девушка приличная такая общался расфуфыренная и начал я рассказывать про реке. Я сказала, наверное, минут 30 мне, я быстро согласилась и купила а, сразу же пакет Ну, Не пакет, а в такие сумки, может, кто знает. Стоил он тогда 15 тысяч россии. Вот, ну, для меня это было такие большие деньги. Приняла... <с <с да? yeah. вот, приняла решение очень быстро, отдала эти деньги, не пожалела потом только. Пришла домой, у меня этот сумка с продуктами, ну чем-то пользовалась, потом остальное хотела что-то продать, ничего не продала. Потому что это, опять же, надо было ходить, вот как Дима, там со своим другом ходили, так же и ну как я девочка, и ну, как-то мне стыдно было вот это, вот купить у меня что-то. Ну, на этом, наверное, ощутила маркетинг, у меня на то время и закончился. Думаю, нет, это не мое. Потом эту точку закрыли, я осталась вообще без работы, сидела месяца три, наверное, хороших. Ну, начала искать, а что по профессии, как бы, ну, много там денег в моей профессии точно не заработаешь, что мы даже долларов в 50 в то время платили что как стажер, там, ну, все такое. Вот, устроилась просто обычной официанткой. А, там такой есть, у нас был бар-кафе, бар ну, такой вот. Проработала официанткой я недолго, мне сразу повысили администратором. Тоже такая хорошая для меня должность, было там управление уже персоналом, все такое. И, а, как ее и Юлию Юля да, директор, она а, принимает решение, говорит, Оля, вызывает меня в кабинет, говорит, Оля, мне надо уехать на два месяца. Да, отдала мне еще бухгалтерию, это, это, это. Она уехала, и села еще за таким большим базаном. так страшно было, надо перевернуть. ну и вот я два месяца работала за директора, за пармена, за администратора. И тоже началась, где-то искала, не знаю, в интернете, то еще какие-то проекты, помню. Ну, небольшие деньги, там, может, две тысячи России, три тысячи, вложите сюда деньги, там получится, ну, кэшбэк у вас будет. Ну, собственно, конечно, у меня все это куда-то улетало, улетучилось, ну, обычная лохотронка. Как у нас сейчас есть в интернете. Ну и потом пожизненно, ну, уже такие сложились у нас, как сложилось, обстоятельства. обстоятельства да. Да. Ну, и пришлось мне приехать в Республику Беларусь, это был 2014 год. Ну, приехала я сразу, да, долго и немедленно устроилась на работу, выиграла клуб а, «Фарон». Пришла опять, ну, как бы, на обычную оператору, там, пепельницу убирать чай, кофе кому-то делать. И буквально за месяца тоже, как бы, меня подняли в должности, я администратором. Стала. Стала администратором а, и начала опять же сказать что-то в интернете. Я, наверное, не знаю, как судьба какая-то, что-то я все лазила, лазила. А, пошла в Faberlic, а, ну, там более уже не онлайн было, но все равно эти продажи, это писать ВКонтакте кому-то. Ну я пописала чуть-чуть подружку там, не знаю, было, какую-то продала, ну все. На этом опять закрыто, думаю, нет, это не моя точка. И вот проработав шесть лет почти я в фараоне, да, это вот ночные смены на куриное помещение. Все равно это нервы, как бы ну все равно стресс. Зарплата 600 долларов, как бы, ну зарплата хорошая, чего а у нас в Беларуси, ну самое сколько там 300-400 долларов. Да, больше, да, средняя зарплата, друзья, да. в Беларуси примерно там от 200 до 500 долларов. Или еще зарплата была такая более-менее. Вот. И вот, все равно что-то может искала, может не искала, а как-то уже так, плавала. Ну, «Глохотрон», опять же, там российские сайты я все равно ладила. Там, может, там, не знаю, 50 белорусских, я все равно что-то куда-то закидывала. И потом вот, конечно, да, с Димой мы знакомы были, как ну, раньше знали друг друга, как ну, так. И как-то в один прекрасный вечер а, он мне там, позвонил. Да, ты мне позвонил. Да, я позвонил Рассказан и начал рассказывать. Друзья, сейчас я. Она Оля моя чуть попозже расскажет, как я ей позвонила и как она начала бизнес. Сейчас я сначала расскажу. Чтобы вы понимали, друзья, наша тема разговора: вот что нужно делать вообще, в принципе, новичку, который начал изучать маркетинг план нашей компании, прошел четвертый шаг, да, и что ему делать дальше. Я всегда, вот, весь наш результат за полтора года с Олей я буду рассказывать всегда на своем примере. Потому что мы обычные люди, да, мы родом с обычных деревень, вот я и Оля, нас Россия, с я с Беларуси, просто обычные… обычные как бы начну. Да, мы обычные люди, которые, у которых нет богатых родителей, да, вот, которые добились результата сами. И вы же тоже, да, обычные люди, у вас тоже две руки, две ноги, голова, вы тоже так сможете. Поэтому мы сейчас расскажем, как мы начинали, да, каких успехов мы достигли в компании Женес. Начну с меня. Вот, продолжу. Петр Златков, да, это мой друг детства, он меня учил на лыжах кататься, и в доту играть, вместе играли. Вот, он э, занимался в одной компании, так я продолжу. Я ему сам написал, или он мне сам написал, я уже не помню. Я говорю, я хочу к тебе, я тогда решился, а он сказал, что я уже ушел из компании и работаю уже в Женес. Вот он скинул мне ссылочку, я изучил всю информацию, друзья, да, и после этого начал готовить маркетинг-план. Петр Златков Шпорска... Петр... сказал, что тебе нужно хорошенько подготовиться, потому что ты будешь разговаривать с одним из наших топ лидеров компании, Сергей Шутро, он так сделал на Сергея что я э, боялся плохо ответить, плохо подготовиться, я два раза пересматривал маркетинг-план. И когда я увидел цены на пакеты, мне как-то это немножко испугало, да? я не готов был столько инвестировать, хотя, в принципе, деньги были, но их и не было, у меня было на Basic только, да, и у меня стояла машина поломанная, Volkswagen Bora, да, я подон пробил, я думаю, где там мне деньги, взять, чтобы только машину отремонтировать, ну, Еще что, бизнес надо начинать, я думал, там не надо инвестиций, да, максимум там 50 рублей белорусских, 20 долларов, а тут нужно пакет покупать большой. Но я понимал, что бизнеса без вложений не бывает, потому что мы, когда, даже я когда на на свой ходил, я постоянно в солярку, когда ездил на машине на работу, в одежду, в питание постоянно, так и здесь. Только мои вложения на обычные работы не отбивались, а здесь они отбиваются сотни в тысячу раз. И поэтому я ему сказал, Петр, я пока не готов, давай я подсобираю денег, и в мае где-то я стартану с амбассадора. Он говорит, раз такая, Дим, подожди, я уже договорился с Сергеем, ты сначала с ним пообщайся, а потом ты же уже будешь решать. Все, я с Сергеем пообщался, э, очень сильно волновался, дал ему маркетинг-план, и мне было 5 дней на то, чтобы я начал бизнес и купил свой пакет и успешно начал зарабатывать. Вот. Денег у меня не было, было два кредита. Один кредит и одна поломанная машина. И я пошел в банк, да, друзья, не стесняюсь, я взял еще один кредит, я начал бизнес с пакетом «Бусадор». Вот, это классный пакет с хорошей дубликацией. Все, с этого момента начал э, я строить свой бизнес. Э, через 7 дней я включил свой первый пакет, я заработал 250 долларов. Друзья, как-то так. Потом мы поехали на мероприятие э, в Минск, «Президент-отель». Я лично увидел сейчас Сергею Шафро, сделал классный контент, начал э, Всю, всю свою жизнь транслировать в социальных сетях, и люди мне сами начали писать, они начали писать, Димы расскажи, чем ты занимаешься. И таким образом, вот мой теплый рынок, это мои друзья, знакомые, э, они начали, не, не все, конечно, там, малое количество людей, да, там, сначала я закрыл специалиста, да, вот, э, были такие еще мероприятия, когда мы ездили э, в Минск, проводились гонки в офисе Женецк, Сергей Шуфрой это организовывал, это очень круто было, друзья. Я на тот момент еще совмещал с основной работой. Бывали такие моменты, что я работаю целую ночь, друзья, потом работаю вторую ночь. Петр Златков приезжает на машине ко мне на завод, забирает меня с завода, и мы едем вместе в Минск. И там еще два дня мы там работаем и отдыхаем, делимся опытом. А чтобы мне туда поехать, мне нужно было отпрашиваться с работы. Я даже... Так сказать, у нас один, один день штрафная санкция по 100 долларов, тебе минус зарплаты. И поэтому я э, ну, бутылку коньяка виски давал, того, чтобы меня отпустили, чтобы я уделил время бизнесу, а не работе. Я понимал, что нужно что-то выбирать, э, бизнес либо работу, и меня в мыслях проскакивало, что нужно когда-то увольняться. И в принципе полтора месяца работы, где-то два, я уволился с работы. Вот. Я себе специально гипс наложил на руку чтобы не идти на работу, так что сломал, э, сфоткал, а потом отправил, на следующий, ну, через 5 минут я гипс снял, он еще не успел застыть, ну и все, таким образом я откосил и через 2 э, недели я забрал документы. Вот это так я нашел. Оля, скажи, как ты вот пришла в этот бизнес? Вот, какие, как ты закрыл первый раз специалистов? Ну, пришла я в бизнес, ты не помнишь, да? Mm -hmm. Скинул мне ссылку. Презентацию я посмотрела сразу, наверное, я, честно, не помню, когда я ее посмотрела, но потом мне а, Дима сказал, говорит, смотри, маркетинг-план компании. Ну, смотри, значение к этому так вообще, думаю, а какой-то бизнес, опять сетевой, я уже там была, то в Фаберлике, то в Моряке, то еще куда-то деньги скидывать. А, я думаю, все. Ну, э, я с ним договорилась на следующий день, как бы, что он наберет мне, и я должна будет как какой-то конспект, что ли, что-то запись какая я сделать. Думаю, ну ладно. Думаю, ну, что мне делать? Времени не было, я собиралась начинать смену на работу, включила Сергея Штром, поставила телефон на холодильник, на холодильник, на стиральную машину и начала собираться на работу, там краситься, там запитаться. Ну, Сергей там рассказывал мне маркетинг план, ничего не понятно, думаю, что ему завтра говорить, что как-то думаю, ну ладно. Пришла с утра, с ночной смены, Дима сразу набрал. Точно по времени. Я не что-то спрашивать, сделать какой-то конспект. Говорю, все понятно, говорю, все понятно, говорю, все хорошо. Говорю, все. Он, а куда четвертый шаг? Я думаю, какой четвертый шаг? Ну, уже поняла, что это уже более-менее серьезно, что мне надо все-таки сесть еще раз посмотреть и сделать какой-то конспект. Поспала немножко, проснулась, взяла листочек с ручкой, как помню, пересматриваю, начала записывать. Не понимаю даже, что записывать что даже когда кандидата к нам он говорит, я не понимаю, я ну, прекрасно понимаю, что у меня такая же была ситуация, это ничего страшного. Позвонила Диме, помню, э, посоветовалась, мне что-то порекомендовал, что именно выписывать надо. Ну, как-то, я не знаю, для меня это как-то немножко сложновато давалось сначала. Ну, в итоге разобралась. Э, также а, было еще, что я не верила. Ну, думаю, такие деньги, у меня начали такие деньги рассказывают, что которые, ну... Нереальные, просто да, нереально. Расскажи, как я тебя познакомил с Петром Златком? А, да. Пошел мне доказывать. Говорит: поехали, ну, куда? Поехали, приезжаю на Минский рынок, да, на Минский рынок, рынок. Да. А, знакомит меня с Петром, сам уходит. Я у Петра спрашиваю: говорю, какие деньги ты зарабатываешь? да а он, он, он, он говорит: я говорю, да, я уже говорит, 2000 долларов: что ему У меня глаза большие, думаю, какие 20 долларов, что тут делается? Продавать ничего не надо. Думаю, в моряке, чтобы мне там заработать надо было продать, я не знаю, там, наверное, вагоны маленькую тележку, чтобы заработать 2000 долларов. Ладно. Все, поговорили, ну, пришла, думаю, блин, как-то все равно не верится. Села опять смотреть. Ну, какие-то там по YouTube лазила, ну, как обычно пошла. Там, смотреть отзывы, да? В просторы интернета. Отзывы, лохотрон, все такое. Ну, это понятно. Думаю, дай-ка я для, для себя открыла даже в моряке, в то тоже самое написано. Ключение, что просто картинки там поменяли, я сделала хатроны по Вот, и получается, ты при мне да, сделку сделала, деньги прилетели. Mm -hmm. Да, я увидела деньги уже сама, yeah. это лично. Ну, конечно, приняла решение, стартанула. Первое включение было моим племяне, он зашел с жампа годового. Тоже все изучил, как бы я получила эти даже 200 долларов, по-моему, на то время. Это даже четверть моей зарплаты. Это было круто, да? Это было круто, да. Ну, Начала дальше работу, закрыла специалиста, а, пошла уже квалификация, квалификация как бы, да, ну, я немножко люблю, да, там, Да, более на сцене поздравляли, да, ты да, расскажи. на сцене поздравляли, ну, конечно, страшно было выходить, что-то, как бы там столько много людей, но это, не знаю, там, заряжает наоборот. Хочется двигаться дальше и дальше и дальше. Ну, и фараон, что приходила, также работала. Где-то мне Дима помогал, так же. Да, расскажи, как, а, что у тебя были на, на работе, когда ты начала бизнес, ЖНС а -а -а. и транслировать все в социальных сетях, и как а, начальство реагировало? Да, начальство менеджер был, да. Он, начал только первый пост, он сначала не обратил внимания, потом второй, третий. Тут уже как бы начал фараон видеть, что я чем-то занялась. Ну и, собственно, конечно же, я им ссылки все поскидывала, ну давайте. Ну и дошло это до менеджера, вызывает у меня в кабинет. Оля, ты куда обязалась? Свой лохотрон, сетевой маркетинг. Я сижу, а я уже когда я с Натаром разговаривала, на время заработала, по-моему, около долларов, наверное, 500 хороших. Не, не больше. Не больше, наверное. Вот, говорит, а, ты сейчас будешь мало работе времени уделять, будешь там, в своем, там, сетевом, вот, этой пирамиде, как он там, ну, в нехорошем словом, конечно, выразился там уже. Я сижу на него, смотрю и понимаю, что я, я ну, думаю, что заработал уже больше, чем ты не платишь. А я сижу по 26 а, смен а, за месяц такие деньги заработать. Ну, он, конечно, начал спрашивать, сколько ты ему заработала? если признаюсь, думаю, ну, будет еще хуже только ну, положение на работе. Говорю, заработала, говорю, 100 долларов за квартиру заплатить? Я говорю, хороший, а вот так. Говорю, времени мало уделяю. получалось, наверное, каждый на 2-3 дня мне вызывают в кабинет и начинают давить мне на мозг просто. Да. Дима знает, мы уже с Димой тогда начали встречаться, да. мы уже вместе там да, как я вот все это переносила, потому что это давление пошло хорошее. Да, я на тот момент, друзья, я уже уволился с работы, и я работал дома, а Оля постоянно ходила тот день, то ночь, и мне это тоже начинало надоедать. И у меня в мозг, э, мозгах уже появилось, что когда-то мне нужно сказать, чтобы Оля вообще ушла с работы, но я хотел сначала как можно больше раскрутиться здесь в чтобы начать больше зарабатывать, чтобы у нас была какая-то подушка безопасности, чтобы mm -hmm. она смогла уволиться, и чтобы она, как и я, сидела дома э, и строила бизнес вместе со мной в комфортных условиях. Вот. Оля, э, сейчас я тогда расскажу про э, наше первое с тобой путешествие. Вот, mm -hmm. Благодаря э, нашей компании ЖНС э, я первый раз, друзья, я съездил на море. Я когда работал на заводе, да, и как некоторые люди тоже работают на заводах, у них бывает такое, что они даже не могут никуда вырваться. Они привязаны к одному месту, их даже некоторые даже нету денег, чтобы куда-то поехать. Да. Вот мы с поехали в Аланию, в Турцию, на пляж Клеопатра. Вообще классный пляж выбирали на 7 дней. Мы ездили туда отдыхать и работать. Очень запомнилось. Мы приехали туда первый раз, как-то море, как-то дико было. Вот, но мы, друзья, мы не только приехали, мы работать. Как наш день проходил. Мы приехали, э, с утра встали, покушали, э, работали своей командой, помогали им тоже зарабатывать деньги. И после этого шли отдыхать, гуляли там, плавали. И вечером тоже проводили четвертые шаги, ну и также зарабатывали деньги. Друзья, пока мы были в Турции, мы заработали 400 долларов. Вот вам и бизнес в интернете. Мы э, взяли свой бизнес просто в карман, телефон положили и полетели в другую страну. Наш бизнес, друзья, работает в любой стране земного шара. Главное, чтобы был интернет и смартфон. И ну, нет, да, ну и благодаря нашей удивительной системе форса Info. Если бы, конечно, не было, я бы, наверное, скорее всего, в бизнесе не был. Потому что она настолько крутая, что не надо никому маркетинг-план рассказывать. Да, ссылочку одну создал, скинул, человек сам все изучал. Вот. И самое главное, что все просто. все просто. Любой человек может это слублицировать. Оля, расскажи вот э, про э, октябрь месяц, вот, как мы заработали денег вот с тобой. У нас Спасибо. первый чек большой. Да, у нас в октябре был чек три с половиной тысячи долларов. А, помню, даже ну, мои подруги знакомые, звонили. Оля, это, наверное, нереально. А, был такой даже момент, я Кристине вот, показывала даже свой чек. Вот, как бы никто не верил. Мы поехали в Милан тогда. У нас там было мероприятие. Это был день рождения компании. А, Первый раз в Европу поехали. Да, да. да, в Милан, столица моды. Очень хотелось, конечно, туда попасть. Была такая, не знаю, такая ностальгия. как бы Поехали мы туда, работали. Получается, почему еще взорвался так также теплый рынок, а начались большие включения, много очень включений. Я скажу, что теплый рынок, мой наверное, немножко проснулся уже. Понял, что это все реально. И сделки у нас тогда были по 500 долларов. Да. да. Компания, вот, друзья, в тот, я, в тот момент, она же... удвоила сделки. Амбассадор был 250 долларов премия удвоение все ты 500 ага. баксов получает Оля пока была в Милане тысячу баксов заработала то есть тысячу долларов Сколько это за пару дней за пару 100. дней, дней да. а я когда в метро ехал даже э, деньги зарабатывал по 300 долларов да, да. Ну, потому что также да мы отдыхаем мы ходим по улицам там, знаю, смотрим все красоты также ссылочку человека скинула он посмотрел уже потом на выш чтобы потом у нас связь там удела минут 30 своего свободного времени человек стартанул я его отправила дальше на запуск, все, а дальше занимаемся своими делами, ходим на мембариации и работаем, зарабатываем деньги, как говорится. Да, и самое главное, что мы увидели самого нашего шестящего спонсора, это Джейсона Краманиса, угу. он нас так смотивировал, там классный перевод был на русский, все слышно, все понятно, и такая атмосфера нас так зажгла, что мы приехали и э, к концу, э, концу декабря, в начале января мы закрыли новый статус Афир. Вот, Оль, расскажи более подробно. А, ну два я расскажу. <свят> <свят> да, друзья, да, мы закрыли статус, у нас было на носу мероприятие в Москве, мы поехали там 4 дня было. Тоже заселились в отель. Первый раз попали на сапфировый ужин. Очень как-то было так неожиданно, да, и боязно, даже там все такие люди, все так зарабатывают, мы попали в другое окружение. Люди, которые зарабатывают большие деньги, если там и бриллианты, и двойные бриллианты были. Мы с ними все сидели за одним столом, там, пили чай, кушали, да, и слушали советы, выступ... ну, выступления, конкурсы всякие были. Очень бы нам понравилось. После этого э, было мероприятие, в зале было 2000 человек, нас награждали со статусом Софир, мы выходили на сцену, а также наш настоящий спонсор Петр Златков, вот, нам было приятно вместе с ним выходить, и перед двухтысячной аудиторией нас поздравляли. А также, друзья, была лотерея, и для меня самого и для моего и неожиданно среди двух тысяч нам попал, ну, наш билет достали, и мы выпили. часы Apple Watch. Очень такой классный подарок от компании «Женес». Компания никогда не… Она, ну, она щедрая, да, она дает возможность там, людям просто так, халяву, так сказать, получить такой либо продукт, либо технику Apple. Там макбуки, айфоны, планшеты, часы разыгрывались. Ну, я уверен, что в ближайшем мероприятии мы тоже что-то может, скорее, да, выиграем, да. Мы на это надеемся. Вот. И после этого, когда мы приехали, друзья, да, у нас с Олей была одна классная цель. Мы хотели приобрести машину. Только мы, ну, я свою до этого продал, Бору вот эту там дешевле, чем купил, и мы решили поставить цель, потому что некоторые, да, мои друзья, знакомые, они думают, ну, да, хорош как в бизнесе, зарабатывает деньги. А что ты купил? Покажи, что ты купил. Да, но по факту мы что купили ноутбук только за полторы тысячи долларов, ну и путешествовали в Турцию, в Милане побывали, в Москве. Ну, мы с Олей такси решили не то что для теплого рынка, для себя, потому что машины не было, хотелось и к родителям сесть туда и туда, везде по городу мотаешься на машинках. Мы решили принять решение купить машину. Мы выбирали или Lexus GS300, либо Audi A4, либо Passat CC. Вот Оле больше всего нравилось Passat CC, потом я начал его смотреть, присмотрелся, вроде толковая машина, как спортивная, и мы приняли решение, что все, мы хотим ее купить. У нас было примерно 4 месяца, мы за 4 месяца решили, что вот мы все, садимся и тупо работаем, работаем, работаем, работаем, чтобы наша цель осуществилась. Все, и в конце мая, друзья, 12 300 долларов мы заработали в компании ЖНС и приобрели эту машину. Наша цель осуществилась. Спасибо огромное нашей компании за ту возможность системе форса, за что они нам предоставили такую удивительную систему, благодаря которой мы заработали эти деньги. Ну а также компания, которая сделала пакеты по, 200, о, по 400 долларов за сделку. Раньше, чтобы вы понимали, мы, когда я даже начинал с оли, да. мы, мы зарабатывали... В 1000 долларов, надо было включить 4, 4 человека. Да, сейчас, сейчас 4 это... человека это 1600 долларов, друзья. Да. Люди такие деньги, сколько им надо полгода работать, чтобы такие деньги заработать на обычных работах. Если сравнить, какие-то евроопты, супермаркеты. А тут вы за месяц можете такие деньги сделать. Вот. Ольга, скажи, как мы закрыли новый статус а, Софьер 25? А, Софьер 25, да, мы закрывали. Ну, как-то у нас оно пришло не то, что внезапно, как бы, не, не планировали сначала. Но это спасибо, наверное, Сергею Шутро и Петру, что мотивацию, наверное, больше они дали, как бы. Ну, как бы. Мы созвонились, поставили цели. Сергей себе поставил цель, Петр Золков, ну, твой мы. Поставили цель, все надо идти, обратной дороги нет. Ему вот в июне месяца. Сели и начали работать. Конечно, а, не, мы нет, не закрыли эту цель, а, это, чтобы вы понимали, это уже закрывается вместе с командой. Когда команда уже зарабатывает деньги, команда закрывает свои а, стабилизации, кто с, нефриток, не кто-то специалистов, кто только приходит в бизнес. Вот, и только с помощью вот этого всего мы закрыли там, Софира 25, забрали премию полторы тысячи долларов. Да, я хотел, бы мы не скажет. Но, друзья, мы также забрали премию полторы тысячи долларов. Классная прибавка к всем комиссиямам. Как бы цели все достигаемы, как бы нет такого, что «а, я никогда ее не сделаю», сделает каждый. А, и специалисты, и Непита, и Сафир-25, как бы и 50, Я знаю, что это ну, не так сложно. Это, это все реально. Это все реально. реально. Это не на обычной работе. Вот я пришла например, к администраторам, менеджерам или там директор, это понятно, что это, я вам никогда в этой цели достигла. А здесь вот она, пожалуйста, достигает. Да, и чтобы вы, друзья, понимали раньше. Вообще э, в компании ЖНЕС, когда мы с Олей начали работать, мы все премии забирали. Мы забирали за специалиста, за нефрита, за Жемчуга, за Сафира. Сейчас, друзья, у нас цель за Сафира 25 забрать эту премию, потому что компания когда дает, мы всегда стараемся забирать. Вот. 3000 долларов хорошая прибавка такая, так сказать. Когда я работал на обычной работе, у меня премия была 50 рублей. Но ну, это сколько? 25 долларов на нынешний курс, да, 25 долларов, друзья. А тут компания от 75 до 6 тысяч долларов дает возможность заработать. Почему бы не взять? Вот. Так, сейчас э, расскажу вот последние новости, друзья, которые вот у нас произошли с Олей. Э, после того, как мы закрыли э, так сказать, квалификацию со 25 забрали премию, понимали, что идет круиз, нам нужно хорошенько поработать, чтобы отправиться бесплатно за счет компании э, в следующем году в круизное путешествие. Когда она дает, почему бы не взять это путешествие и бесплатно не поехать, зачем нам платить свои деньги. Мы с Олей тоже помогали своей команде работать, зарабатывать деньги, потому что все, кто слушает, они всегда зарабатывают. И благодаря работе нашей мы закрыли э, круиз на двоих, друзья. Да, сегодня вот. Классное у нас событие. Теперь мы в мае по семи странам, по шести странам поплывем. Будем классно питаться, все включено, путешествовать, э, делать классные фотки, классный контент. И самое главное, друзья, да, что это все реально. Любой новичок да, вот может сюда прийти и выполнить круиз и бесплатно отправиться. Есть живые примеры, люди, которые за, за месяц, даже за две недели закрывали э, круиз и поедут вместе с нами. Да. У нас очень большая команда собралась, очень много так что мы не хотим, но что круто Конечно, конечно. Ну, думаю, что это круиз не только круиз сделали, мы уже в это время деньги зарабатывали, как бы у нас здесь все в одно идет. Да, вы и круи, и вы путешествие выполняете, и круиз выполняете, ну, круиз тогда и круиз, и деньги зарабатываете, да? И, сам... и Да. Самое главное, друзья, что этот бизнес женес, он может вам дать э, возможность работать, когда вы хотите, сколько хотите и вы делаете так в комфортных условиях. Я когда вот даже на OneTune на своем работе, я даже подумать не мог, что жизнь так вот поменяется, что я буду зарабатывать здесь деньги. Сейчас, если мне сказать, что э, иди на работу за 300 долларов, то, значит, вы капли, что вообще сдурели. Вот. Да, благодаря нашей компании мы изменили свой уровень жизни в лучшую сторону. Я уверен, чем больше мы будем находиться здесь, чем больше будут расти наши ченки, тем больше будет расти наша команда, потому что компания отдает эту возможность благодаря системе форсаж вот. и каждому новичку да друзья которые вот проходят вот, э, изучает маркетинг план э, смотрит видеоролики проходит э, четвертые шаги У каждого человека есть пять дней благодаря э, в течение которых он должен принять решение и начать что-то менять в своей жизни как вот. э, я и говорил я думал только два дня ну, как -то, я искал деньги просто два дня есть люди которые стартуют за один день вот. просто если, что, что если не этот бизнес, что вы сделаете? Ну, просто начнете дальше ходить на обычную работу за, там, за 100, за 200, до 500 долларов. И в принципе в вашей жизни ничего не поменяется, да? Можно ли, как я, пойти как? еще искать какие-то... Можно зайти в какой-нибудь перемедосник, кинуть там тысячу баксов, вам пообещают, что вы через три месяца заработаете 3000 долларов, а потом mm -hmm. это схлопнется, как мыльный пузырь, да, и в принципе все, деньги на ветер. А здесь вы, друзья, вы инвестируете свое здоровье э, в продукцию компании, вы получаете ее с огромной скидкой, и самое главное, дает возможность работать вам и зарабатывать деньги. И честно, друзья, я еще ни разу не видел такую компанию, которая платит такие огромные деньги. 400 баксов, да, 400 баксов за 20 минут. Честно, это вот, вот вообще это просто кайф, друзья. Вот Чтобы обычному человеку, да, который работает за 500 рублей, за 200 баксов, ему нужно 2 месяца работать. А тут эти деньги новички зарабатывают за 20 минут. За 20 минут, друзья. Честно, я очень рад, что эта компания сделала такие пакеты да, и дает возможность э, зарабатывать. Ну и самое главное, чтобы она еще продлила после Нового года. Мы ждем, не дождемся. Скорее, поэтому, да, да, чтобы мы это знали. И дает возможность путешествовать. Как я говорил, что я никогда не мог позволить себе уехать куда-то отдыхать. У нас не было выходных на старой моей работе. Я мог отдохнуть только 15 дней после Нового года. У нас просто не сезон был, и зимой делай, что хочешь, да. А тут я могу в любой момент собрать чемоданы, сумочку маленькую, взять свою Олю любимую, и мы можем поехать куда угодно. Только что плохо, что в этом году у нас корона кризис, вот этот коронавирус, и, в принципе, все, все хранится закрыто, и сами знаете, что ситуация в Беларуси такая не очень и никуда не вылечишь. Ну, думаю, что ничего страшного, мы сейчас гуляем, очень да? странно. Да, мы уже в круизе будем, сейчас компания еще что-нибудь запустит классное, э, новое путешествие мы тоже в этом будем забирать. Так что, друзья, вы не думайте, вы действуете, потому что это ваш бизнес, это ваша жизнь, и самое главное, что самое ценное, что у нас это есть время, и если вы будете его тратить э, на свою работу, да, которую вы будете, вы хотите что-то менять, то если вы посмотрите маркетинг-план, да, все изучите и скажете, нет, ну а что у вас поменяется, вы будете дальше ходить всю жизнь. А потом в 45 скажете, ну, мне нету денег. Вот. А что ты делал да, всю жизнь, э, вот эти 20 лет, да, когда ты работал на работе? Ничего. Вот поэтому, друзья, принимайте решение, не думайте, смотрите э, за нами в социальных сетях. Мы транслируем свою жизнь всегда, вот. не скрываем этого. И нас наших результатах вы поймете, что вы тоже такие же люди, как и мы, вы тоже можете так. Вот. Очень приятно было сегодня с вами общаться. С вами был Дмитрий Хорошко. И Ольга Петрова, действуйте. Все, всем пока. Всем пока.